а мы идем настроение как говорится у нас приподнялось после сдачи да. рельсы так а я сейчас я на кучу, уже подойдем, к на полтинчик да давай короче это туда идем снежком трошки припорошила да. Ты ты, Надо будет за временем чуть посматривать. Потому что. Не, ну чтоб металлоприемка не закрылась. Чтоб нам забрать то. Мы до четырех охуеем Ну, до четырех это, конечно. Вот Ну, погнали. Опа, опа, два, два, Так, здесь мы шукали Постройка постоянно. 80 показывает. Вот от не могло оно будет цеплять? Mm -mm. 80 показывает. М? Да нашел? Угу. Ч да. это такое? Да они А, нет, ну вроде суцельный. А хватит трякать. Не буйму Видишь, а ты говоришь, что тут мусор Она вроде как и мусора попадает Что-то Не, я просто говорю В таком количестве и мусор Да, но он сигналы перебивает просто За полчаса минут сорок ходьбы. Да, 40 минут точно. Но зато она видно, она показала четко 80 и не то что блин, вот это. Вот еще 80 но ну, мало леси сверху только. Давай лопателся. Да, подержи. Вот это, блядь, Ближе к себе. Или вот сюда даже где-то. Да, Походи, да, короче, на фольгу сука. 82-8. Угу. Вот, да, вот. Леня. А да. Езд, ездят всякие, блядь. Орюки, это, блядь? Какое? Это дерьмо. Какое-то дерьмо. Ну оно весь дюраливает. Угу. 50 минут в ходу. <свят> 90 да. Ну-ка, отходи. Здесь? Держит. не спускает оборо ну не спустила ли я на обороты? Ooh. Что-то нет, планочка. В принципе нормально. Да, я по центру, чтобы не Нам надо план как минимум 30 кг бахнуть. Так все ж хочет меньше. Я бы больше уже надо. бы бог, чтобы попадало. Здесь? Да, вот здесь. Что это такое? А, тут уже прям... вон, а вон. Вот она. Видите, ребят. <звук> а копать приходится. Ну, где нужно 102 или повторочка Вероятно Вон ну 40 у Нас В... интересно А у нас там уже... Все сигналы поднимали? Не все О, Вот это... по насыпи я имею в виду. Я тебе за это и говорю, что не все Еще раз хорошо обзвонить железочку, да? Да Металль? Ну да ну, блин, Какой кубик, а? Рубик, Рубик хорошенький, прелестный, ну что то это тоже как-то жрецкий Почем, блин, сюда, какой-то, ебанок, давай, может еще брат его не Здесь? Подожди Ага Восемьдесят два, семьдесят девять лежит Такой же что надо Ну-ка давай Спереди, вот бля, блядь прыгает, блядька 80, 80. <звучит> Не <звучит> понял Да. Есть такая вероятность. Пока, давай, давай. Да не, пока нормально. Ну-ка. Доск уход предоставлю. Так, где? Так. Ну-ка <триц> Ага. Ну ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ну, на ну, нее не будет может, будет. а? Дианочка, чуть что, что это, колодка, ёпка. колодка, прозвонил здесь, может здесь еще что лежит, но она это, не металлическая, кусочек, что-то очень печально, Вроде как сигнал. Планочка. вот что он здесь делал? Да хоть хз. Почему он это так печально берет, блин? ну да, да. Ну, как бы мне туда пройти Ой. Копай. Сейчас мы еще сбоку здесь О, О, блядь Вот это ты меня зарядил Парил Я даже не заметил, блядь, ее блядь, Ну ее нахер, держи ее Она сейчас <coughs> сыграет, мне повторно пора я. Все, не сыграй Давай Видишь, здесь, здесь какая-то закопуха. Да? Ну да. А ну, видишь, и грунт отличается на этой ямке, публятой, на Здесь это целик. Целик. Целик. нет. Ну, нет, не поймешь. Буб-пробка. Фу, пробка не Вот, хороший. Ну, знаю, я удовлетню, что я не вижу. Да, да, да. Казалось бы, да? Ну, что оно здесь делает? Опять покажет. Подорвем. Да, Дай-ка я там прозвоню. Тросик ебать Ну-ка, прозвонит здесь угу. Здесь еще тросик, блин Ну что там так 60, 40, 72, блядь Ну, жури, может на тросик Лупи не. Ну попробуй с стороны, может что-нибудь есть, блядь. Но не жалею на тросток. Реагирует, посадить на крупнее. 807, 83, 86 показывает Ху, я не знаю давай здесь, рвану Чуть-чуть углубиться Тоже, конечно, блять, Вон она Хуйня. Видишь, проволочки. Ну выходи тогда с этой темой. Копаная, блядь. Да, до его стороны греби. Убирайся. Это да, там что-то. Блядь. чек какой-то хороший блин слетей на чугунного завода непонятно на да, такое что-то на железке такой полностью давай помню. это сгрузимся в уголок блин давай вот эти да А, снежочек угу. потихонечку. Класс. Красота! Дай тока. Болван медная на 130 килограмм. Вот, из первого братья, потому что там... Да не надо, лишнее Копнуть сразу и выкопал Планочку. Хорошее. Вот, это уже дело за пятое, что десятое. Ну что бы она тут делала? Ага, Смотри, я же говорить. говорю, пятак какой-то просто странный.